Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Пульс в студии Анна Космина. Развитие экспорта украинской продукции необходимо для роста национальной экономики. В этом убежден президент Украины Виктор Янукович. Глава государства посетил с рабочим визитом Полтавскую область. В Кременчуке Виктор Янукович побывал на Крюковском вагоностроительном заводе. В ходе общения с коллективом предприятий он отметил, что Украина способна выпускать качественные товары, используя современные технологии. При этом, говорит глава государства, необходимо научиться правильно рекламировать свои товары. Кроме того,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 Кроме того, в селе Потоки президент принял участие в открытии учебно-оздоровительного комплекса. Также президент заявил, что в Полтавской области планируется открытие современного перинатального центра. Позже в ходе заседания с хозяйственно-административным активом области Виктор Янукович пообещал, что государство выделит больше денег на развитие регионов. Премьер-министр Николай Азаров обеспокоен снижением тиражей книг, которые издаются в Украине. Об этом он заявил на встрече с представителями отечественной книгоиндустрии. Премьер подчеркнул, в Украине необходимо разрабатывать систему эффективной продажи издательского дела. Кроме того, глава правительства предложил разработать серию изданий «Дешевая библиотека». Также книги будут издаваться большими тиражами и стоить недорого. эта программа, которую мы запланировали, украинская книга в этом году, это мы все-таки знаем.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 Гостей Евро-2012 накормят традиционными украинскими блюдами. В Украине стартовал кулинарный проект и страна». Все желающие на протяжении месяца могут отправлять в Оргкомитет рецепт национальной кухни. Через три месяца жюри из знаменитостей и фольклористов выберет десятку лучших. Победителей выберут сами украинцы, голосуя в интернете и отправляя смски за понравившееся блюдо. Десятка лучших рецептов и составит национальное меню. Его представят во всех городах, принимающих чемпионат и посольствах стран-участниц. Победителей ждет внушительное финансовое вознаграждение. Борщ с пампушками, сало с чесноком и вареники. Такое видят за границей настоящую украинскую кухню. На самом же деле украинцы чаще всего питаются совсем по-другому, говорят ученые. В списке самых употребляемых продуктов сала нет. Зато картошка всему голова. Украина, э, на данный момент... Украина занимает третье место по потреблению молока с показателем 233 килокалорий в день на человека. На втором месте рейтинга мы по потреблению сахара. Это 418 килокалорий на человека в день. Также меда – 12 килокалорий на человека в день. А в отношении картошки мы бесспорные лидеры, опережаем Россию и Польшу. Попробовать украинскую пищу смогут и те полтора миллиона иностранных футбольных фанатов, которые приедут на Евро-2012. А пока украинцы могут собственноручно составить меню лучших национальных блюд. Конкурс «Смакуй. Страна» уже стартовал. На протяжении месяца организаторы будут ждать рецепты самых достойных блюд. У нас есть месяц до 15 марта для того, чтобы все украинцы прислали до трех традиционных рецептов, которые, на их взгляд, являются действительно украинскими. Национальными, традиционными, знакомыми в большей части Украины. Аутентичными, особенными и историческими. Рецепт можно будет отправить с помощью электронной или обычной почты. Кроме того, заработает бесплатная телефонная линия. Оргкомитет надеется получить более миллиона предложений от украинцев. Но в конечном итоге в национальное меню войдет только 10 блюд. Мы проинформируем все украинские посольства, которые работают за границей, о том, что у нас есть такое национальное меню. Кроме того, будут подключены все аэропорты городов, которые принимают чемпионат. То есть гости, прибывая в аэропорт, узнают о существовании национального меню и о том, где можно будет попробовать такие традиционные блюда. Также сейчас проходят переговоры с украинской железной дорогой с целью поместить национальное меню во всех поездах, курсирующих между городами Евро. Авторов лучших рецептов ждет вознаграждение. Главный приз 1000 евро. А общий призовой фонд составляет десять тысяч евро. Но главное, к чему стремятся организаторы, помочь украинцам вернуться к своим корням и исполнить вкус настоящей национальной кухни. Аначегусованна Космина, Наталья Шкаруба, Евгений Степанов. Новости УТР.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 В столице открылась выставка известной украинской художницы Ольги Петровой с красноречивым названием «Другие берега». Экспозиция разделена на пять тематических помещений, посвященных счастливым встречам художницы с мировой культурой Запада и Востока. А ее полотна отображают живописные путешествия по другим берегам, объясняет художница. Несколько неожиданно, что и Украина среди них. Так, по словам Ольги Петровой, современное состояние общества для многих оставляет родную землю на другом берегу. На ее картинах разноцветный самураи, испанская корида, французский Прованс, воспоминания Ван Гоге и многое другое, увиденное и пережитое. В живописных путешествиях по разным странам сюжетная линия воплощается в сменах колористических ощущений. В основном я решаю проблемы колористические, которые для художника являются очень важными. Проблемы чистого открытого цвета, радости, которую этот цвет излучает. В широких культурных кругах Ольга Петрова известна как самобытный художник, острый публицист, критик, историк искусства и талантливый педагог. С кистью в руке художница забывает обо всем и творит то, что ей по душе. В результате все, что она когда-то увидела и ощутила, передано красками на полотне. Каждая картина – это настроение, а главный элемент в ней – эмоция. Название выставки «Другие берега» тематически связано с рефлексией художника на разные страны, на переживания других берегов. Безусловно, в этих берегах оказалась и Украина. Это может вызывать интригу, а в большей степени вопросы. На протяжении 17 лет Ольга Петрова учит молодых культурологов Киево-Магилянской академии. Информационное насыщение и яркая форма ее методики преподавания пробуждает в студентах живой интерес к современному художественному процессу. Немало ее учеников теперь передают знания новым поколениям в учебных заведениях Украины и мира. Анна Чегусова, Анна Космина, Максим Остапенко, Игорь Кархадым. Новости УТР. Это были все новости на сегодня. До встречи на телеканале УТР.